Фабрика интерьерной ковки предлагает купить садовые фигуры животных, выполненные из полистон и стеклопластика в собственной скульптурной мастерской. Все изделия имеют следующие преимущества. Материал изготовления отличается прочностью. Фигурки не боятся механических повреждений и подходят для открытых площадок и общественных мест. Краски покрытия не выгорают на солнце и не теряют яркости, насыщенности со временем. Отсутствие острых углов и граней делают изделия безопасными, а это важно при оформлении детских площадок. В каталоге магазина предлагается большой выбор садовых фигур, среди которых фигуры домашних животных – коровы, свинки, ослики и лошадки, выполненные как в реалистичной, так и в юмористической манере, фигуры собак, фигурки собак разных пород, веселых щенков для декора придомовой территории и внутреннего интерьера загородного дома, а также кафе или ресторана. Фигурки лесных животных, продажи лесные хищники, волки, медведи, рыси, а также зайцы, бобры и олени. Фигурки сказочных персонажей, баба-яга, Леша, змей рыныч и другие персонажи сказок и мультфильмов. Купить фигурки животных можно по отдельности или в комплекте. Наличие собственной скульптурно мастерской и серийного производства гарантирует высокое качество и выгодные условия сотрудничества.